Всем привет! Вы на канале InMir. И да, мы знаем, что мы немножечко задержались с выпуском этого ролика. Но зато сегодня вас ждет очень интересное видео, потому что мы собрали для вас множество полезных анонсов о различных конкурсах. Так что давайте не будем затягивать и перейдем к новостям. Если вы интересуетесь сферой IT, то эта новость именно для вас. Открыт прием заявок на международную программу обмена T-Girls. Эта программа призвана расширить возможности и вдохновить молодых девушек со всего мира на карьеру в области науки и техники. В 2023 году программа поддержит 111 девушек из более чем 35 стран. В основе самой программы лежит 25-дневная стажировка в США в партнерстве с Техническим университетом Вирджинии. Девушки смогут принять участие в интерактивном технологическом и компьютерном лагере, а затем отправиться в один из следующих городов – Остин, Чикаго, Денвер, Детройт или Сиэтл для погружения в IT-сообщество и направления карьеры. Дедлайн подачи заявок – 16 декабря. Не упустите такую возможность. Ссылочку с более подробной информацией мы оставим в описании к этому ролику. Общество ОКСУС по делам Центральной Азии и исследовательский центр Пайтерлаб приглашают исследователей присоединиться к шестимесячному проекту, который направлен на решение возникающих проблем и использование возможностей в Казахстане. Участники смогут начать сотрудничество в разработке ориентированных на политику исследований для решения ключевых проблем в Казахстане. Они примут участие в офлайн и онлайн встречах, а также семинарах по визуализации данных, социальных сетях и написанию статей. Само мероприятие будет проходить на английском языке, а сами участники будут работать в небольших группах, над составлением аналитических обзоров по следующим широким темам. Изменение климата и переход к зеленой экономике, демографические изменения, миграция и общество, связь и сотрудничество с Центральной Азией, экономическая диверсификация, торговля и энергетическая безопасность, цифровая экономика, «Внешнеполитический выбор Центральной Азии». Чтобы подать заявку на участие в этом конкурсе, вам нужно заполнить онлайн-заявку до 10 ноября. Ссылочку мы оставили в описании. Интерньюс объявил открытый конкурс для межстрановых проектов для производителей контента из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. По результатам конкурса будут отобраны 8 самых интересных, креативных и актуальных проектов, а команды авторов смогут принять участие в четырехдневной инновационной лаборатории StoryCraft 2023. При поддержке менторов и организаторов, у команд будет возможность доработать свои проекты и выиграть на реализацию своей идеи грант размером до 20 тысяч евро. Субгранты будут выдаваться для реализации идей, включая расходы на персонал, операционные расходы, программное обеспечение и оборудование, поездки по стране и другие различные расходы, которые связаны с производством контента. Обязательное условие – в конкурсе могут принимать участие только командные заявки. Кроме того, команда должна быть межстрановой. То есть ваша команда должна включать в себя профессионалов из разных стран Центральной Азии Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан Как минимум две страны в одной команде Подать свою заявку вы можете до 1 ноября Ссылочку вы также найдете в описании к этому ролику Интерньюс также запустил конкурс для редакций из Казахстана и Таджикистана которые хотят создать собственную сеть гражданских журналистов Проект предполагает финансовую поддержку координатора сети гражданских журналистов в редакции, гранты на гонорары гражданских журналистов на начальном этапе, дистанционное наставничество для координаторов созданных сетей и дистанционное обучение гражданских журналистов. Гражданские журналисты и кураторы будут принимать участие в еженедельных онлайн-планерках и формальных встречах с коллегами, обучающих мастер-классах от ведущих международных медиаплатформ. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно написать письмо об основании и ответить на вопрос, почему именно ваше медиа должно стать участником проекта «Гражданские журналисты». Ну и, конечно, заполнить онлайн-заявку до 7 ноября. Ссылочку с более подробной информацией, а также требованиями к конкурсу вы сможете найти в описании к этому ролику. Ну что ж, ребят, на сегодня наши новости подошли к концу. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. И обязательно не забудьте поделиться им с друзьями или коллегами. До новых встреч!